Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Анализ рынка на сегодня, 12 марта 2023 года. Сразу же хотел бы извиниться за то, что видеообзоры в последнее время на канале выходят достаточно редко, это связано с нагруженностью по другим проектам. Будем стараться не отпускать канал в любом случае из виду, но так или иначе, частота обзоров ежедневная, как было раньше, уже, наверное, вряд ли получится. Но я хотел бы, чтобы вы знали, что канал будет и дальше развиваться, и никто не собирается эту деятельность оставлять. Ну а мы с вами давайте начнем. Индекс страха и жадности вернулся в зону страха, индикатор показывает отметку 33. За последние сутки было ликвидировано 18,5 тысяч трейдеров на общую сумму 50 миллионов долларов США. И традиционно давайте посмотрим соотношение коротких и длинных позиций. Также за последние 24 часа у нас сейчас доминируют лонговые позиции, но доминация незначительная. 50,22%. Индекс альтсезона показывает отметку 22, и давайте традиционно посмотрим сразу же на график доминации. Преодолеть глобальная FIBA на отметке 45,20% у этого индексного показателя не получилось. Сейчас мы ушли на коррекционное снижение. Обращаю ваше внимание, что индикатор Market MarketCypher на дневном таймфрейме рисует у нас все еще зеленый манифлоу. Немножко уже снижается, момента моментума находится внизу, есть зеленый кроссовер. И также в шортовой зоне достаточно глубоко находится индикатор Trendscore. Сейчас есть попытка порасти. Если динамика будет развиваться и желтая волна индикатора VWAP все-таки подтолкнет цену вверх, у нас будет попытка прорыва через динамичное сопротивление 50-й экспоненциальной скользящей Это оранжевый мувинг на графике. Ближайшим сопротивлением локальная 236-я FIBA на отметке 43,72%. Если прорываемся через эту отметку, будем штурмовать глобальная FIBA 4404%. Если же нет, то вероятен всего откат в зону 4288. И если это глобальная FIBA не удержится, то следующей поддержкой выступит 200-е экспоненциальное среднее скользящее. Красный мувинг в зоне примерно 42.56. Но перед этим также у нас в поддержке в ближайшие локальные выступает 100-е экспоненциальное среднее скользящее на отметке 43.03. Это голубой мувинг на графике. Из предстоящих событий рынок ожидает на следующей неделе, конечно же, информации по индексу потребительских цен. Так называемой инфляции за февраль. Мы узнаем об этом во вторник, 14 марта. А также стоит обратить внимание, что нам предстоит еще исправиться с оценкой производственного сектора PMI в среду 15 числа. Ну и если говорить о далее, через неделю, то мы, конечно, ожидаем 22 марта решение по процентной ставке Федеральной резервной системы. Также стоит обратить внимание, что в последнее время очень много фада на рынке. Не знаю, как это оценить, скорее некий фарс, потому что в целом... Глобальный мировой рынок пока сильно не шатает, но при этом криптовалютный рынок, конечно же, реагирует немного странно на те события, которые происходят сейчас в глобальной макроэкономике. Стоит задуматься, что постковидная экономика Соединенных Штатов достаточно сильная. Все эти слухи о дефолте, которые мы слышали уже много раз, они не происходят. Инфляция стабильно отступает, Федеральная резервная система повышает ставки и все-таки снижает инфляционные показатели. Также и Китай ожил от ковидных ограничений, в целом экономика восстанавливается. Еще один аргумент за то, что происходит какой-то локальный фат, это, конечно, налог на майнинг крипты в США, до 30% собираются поднять этот налог, но такие налоги для Соединенных ну, Штатов не в первый раз, поэтому я думаю, что это не сильно должно каким-то образом шатать рынок. Конечно, кризис ликвидности банка Silicon Valley. Мы знаем, что это банк Силиконовой долины, Он сейчас находится в стадии банкротства. Также следующим, наверное, будут раскачка по поводу Тезер. Уже не первый раз мы об этом слышим. Также у нас выходила информация в отношении биржи Binance в последнее время. Ну и все, что связано с FTX и Alameda. Но так или иначе, рынок пытаются подтолкнуть к тому, чтобы он немножко просел. На мой взгляд, мне кажется, что крупные игроки ждут более интересных цен, чтобы докупиться, и особенно те, которые не успели это сделать. Также последний отчет Glassnode говорит нам о том же самом, кто подписан на телеграм-канал. Обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны, то в принципе все чарты с описаниями этого последнего отчета недельного от аналитиков Glassnode вы могли видеть. И Если говорить о том, что они пишут в заключении, то биткоин экономика часто реагирует не только на уровни, которые широко наблюдаются в традиционном техническом анализе, но и на уровне психологической стоимости, так называемая реализованная стоимость и так далее. Это имеет место не только в отношении цены реализации, но и в отношении степени прибыли убытков, которые удерживаются в рамках предложения. С этой точки зрения рынок в настоящее время находится в переходной фазе, то есть ограничение сверху реализованной ценой более старого предложения, а также средним китом, который был активен с момента цикла 2018 года. Речь идет о том, что есть переходная фаза, от медвежьего рынка к бычьему рынку И она, конечно, может быть достаточно волатильной Не стоит думать о том, что это будет такой медленный флет Если речь идет о дневных таймфреймах То это будет достаточно серьезное движение Ну и стоит посмотреть на фундаментал В первую очередь сейчас активные адреса Этот чарт я часто показываю в своих каналах Здесь речь идет о 28-дневном изменении цены биткоина и также изменения за этот же период активных адресов. И обратите внимание, это среднесрочный индикатор. И сейчас он находится у нижней границы, в зеленой зоне, откуда у нас вероятнее всего может быть еще некоторое движение вниз, после чего, скорее всего, произойдет отстрел. По крайней мере, всегда в среднесрочной перспективе этот индикатор нам достаточно точно показывает движение рынка. Еще один из моих любимых индикаторов, очень часто показываю индикатор золотого сечения, согласно которому мы можем определить, в том числе исходя из уровня Fibonacci, где биткоин консолидируется, обращаю ваше внимание, на период 2015 года, очень похожая картина, как сейчас, мы ушли в нисходящую динамику, нижняя граница это цена биткоина за 350 дней, оранжевая кривая, выше зеленая это как раз таки золотое сечение или зона аккумуляции, куда биткоин после медвежьего рынка всегда приходит, ну и красная это Первый бычий уровень, рассчитанный по Fibonacci. Обращаю ваше внимание, очень часто цена, все-таки прорывая зону аккумуляции, достигает красной отметки. Также стоит обратить внимание, как картина выглядит сейчас. То есть здесь в 2015 году мы двигались, достигли 350 Дневного мувинга, после чего откатились и только потом начали рост в зону аккумуляции. И ток красной зоне пришли не сразу. Сейчас мы с вами длительное время двигались по 350-дневной простой среднескользящей цены. От нее сейчас отталкиваемся. Очень похожая картина, точно так же, как здесь. После чего, скорее всего, снова вернемся к этой отметке. Это в зоне 23 1800 и начнем двигаться в зону аккумуляции это уровень 38 и красный уровень это зона 48 тысяч долларов сша также обращаю ваше внимание на ценовую модель биткоина тоже очень часто показывает этот индикатор здесь используются очень классные экспериментальные индикаторы это cvdd и индикатор дельта цены от таких известных аналитиков как дэвид пьюэлл и вилли ву и обратите внимание тоже очень похожая картина которая была у нас в 15 16 году после прорыва цены реализации оранжевая кривая вот здесь обратите внимание у нас произошел ретест цены здесь после прорыва тоже происходит ретест цены здесь правда не достигли кривой а здесь мы ее уже почти достигли то есть здесь есть несколько миллиметров если сильно приблизить но в целом можно считать что мы потрогали оранжевый moving после чего у нас только начался восходящий динамичный тренд и достижение пика предыдущего бычьего рынка all High в зоне 19 20 тысяч долларов США. Обращаю ваше внимание, я уже не раз -то говорил в своих обзорах, что в отличие от предыдущих рынков сейчас у нас не произошло касание индикатора дельта. То есть во все предыдущие медвежьи рынки мы касались коричневого мувинга, после чего касались фиолетового мувинга, это CVDD. И только после этого цена восстанавливалась. В этот медвежий цикл мы коснулись только CVDD индикатора и не коснулись цены Delta Price. Поэтому я ожидал, что мы все-таки это сделаем на отметке в зоне 12 тысяч долларов США. И такой риск небольшой, но все еще, я уверен, сохраняется. При этом большинство индикаторов, конечно, уже показывают либо переходную фазу, либо начало восстановления. Я имею в виду фундаментальных индикаторов. Давайте сразу же посмотрим на индекс доллара США. Обращаю ваше внимание сейчас по главным индикаторам, которые... Находится в моем наборе. У нас сейчас активная бычья фаза тренд-скор, Также попытка выхода в зеленую зону. Но обращаю ваше внимание, она достаточно слабенькая. Волны моментума уже наверху. Красный кроссовер при всем при том, что... RSI стахастически находится у нас в зоне покупок за свет зеленый на кривой индикатора Market Cipher, но при этом мы пытаемся удержаться сейчас на красном Moving, это 200 экспоненциальная средняя скользящая, здесь же консолидация 100 экспоненциальной средней скользящей голубой Moving. Далее у нас поддержка будет на оранжевой кривой. 50 EMA в зоне 104.20. Обращаю ваше внимание, что если мы проваливаемся ниже, то вероятность ухода вот в эту зону аккумуляции очень большая. Это где-то на отметку 102-101 с небольшим. Также обращаю ваше внимание, что мы уже достаточно серьезно в зоне бычьей перегретости, поэтому движение вниз все-таки произойдет. Как мы с вами знаем, обратная корреляция с индексом доллара США, конечно же, происходит. Также обращаю внимание, что это дневной таймфрейм и речь идет о среднесрочной перспективе. Ну и давайте графику биткоина. Актив сейчас провалился за все три экспоненциальные среднескользящие. торгуется под сотой, под голубым мувингом сейчас на поддержке пунктирной трендовой паутины примерно в этой зоне. Обращаю ваше внимание, фиолетовая пунктирная это где-то отметка 2010. Обращаю внимание также, что это как раз-таки предыдущий All-Time High, зона 20 тысяч. И здесь же отметка золотого сечения у нас находится в зоне 19,660. Это как раз-таки точка максимального достижения цены в 2017 году по данным биржи Bitstamp. Также если мы проваливаем этот уровень, то поддержкой выступит оранжевая пунктирная трендовая паутина на отметке 18,900. Ну а провал этого уровня отправит нас в зону вот этого накопления. Сначала к его верхней границе, это где-то на отметке 17,650 поток к средней на отметке 16600, ну и более глубокой нижней части этой поддержки где-то в зоне 16 тысяч долларов США. Пока такой сценарий маловероятен, но обращаю ваше внимание, что индикатор Market Cipher показывает нам попытку ухода в красную зону. Money Flow зеленая и красные волны индикатора, и если эта динамика будет развиваться то нисходящее движение нам, конечно, обеспечено. Пока рынок в ожидании того, что будет происходить в макроэкономике. Мы знаем с вами, что корреляция в последнее время криптовалютного рынка достаточно сильная. Но также обращаю внимание, что волна моментума внизу. Здесь есть зеленый кроссовер, но это вторичный показатель. В том числе и желтая волна VWAP, которая толкает цену снизу вверх, является тоже вторичным. В первую очередь нужно обращать внимание на индикаторы именно на красные и зеленые волны денежного потока. Также обращаю ваше внимание, что в сопротивлении у нас сейчас находится... 50-экспоненциальная средняя скользящая голубой мувинг на отметке 21 250 красный мувинг 21 750 ну и оранжевый мувинг в зоне 22 с небольшим тысяч долларов США далее пунктирная синяя паутины на отметке уже в зоне 22 923 тысячи долларов за один биткоин если посмотреть на краткосрочную динамику на 6 часов, то у нас красный манифлоу достаточно активный. Волны Моментума наверху. Есть у нас перегретость уже по стахастическому RSI. Засвет зеленым на индикаторе Market Cipher. В глубокой шортовой зоне по тренд скору, но динамика очень вялая, поскольку волны торкаются как снизу, так сверху. И актив не может сейчас направиться в верхние зоны сопротивления всех трех мувингов. И также обращаю ваше внимание, что на 6 часах. 50-я экспоненциальная среднескользящая пересекла 200-ю, что является, насколько вам известно, крестом смерти. И это означает, что, скорее всего, нисходящая динамика может все-таки продолжиться. И также на 6 часах у нас есть золотое сечение. 618-я локальная Fibonacci в зоне 19600 тоже нам подсвечивается. Это сейчас самый главный уровень поддержки и интереса покупателей. Также по просьбе моих подписчиков, они просили посмотреть актив Dash. Последний раз в последнем обзоре мы с вами его рассматривали, но посмотрим еще раз. Сразу же с 6 часов, обращаю ваше внимание, здесь также крест смерти. Очень сильное движение вниз, все волны развернулись, я имею в виду кривые. 50, -е, 100 -е и 200 экспоненциальные среднескользящие смотрят вниз. Сейчас у нас главной поддержкой выступает вот та самая зона. Обратите внимание, на дневном таймфрейме ее лучше видно. Которая является самой главной зоной, где Dash должен всегда устоять. Это примерно отметка 38 долларов. Также в поддержке выступает локальная 618 Fibonacci дневное, также золотое сечение у нас в зоне примерно 48. И следующая поддержка у нас выступает тоже Fibonacci. 768 на отметке 42 доллара за один Dash. Сейчас мы видим очень сильное движение вниз. Dash сильно отреагировал на вот эту фат. я бы сказал, динамику криптовалютного рынка. И инвесторы, конечно, пытаются избавиться от более высокорисковых активов на рынке и либо переходят в биткоин, стараются закупить более надежный актив, либо уходят с Но также обращаю внимание, что последние удары по рынку, некоторые стейблкоины все-таки пошатнуло, и многие из них потеряли свою стабильность и оказались на отметке где-то 93 цента за один стейблкоин, где-то 95. Также обращаю внимание, что Dash в принципе повторяет картину биткоина и есть попытка выйти выхода в красный монифлоу, при том, что волны находятся внизу, нет пока никаких кроссоверов, но уход в красную зону, конечно же, отправит нас в эту поддержку еще раз, я имею ввиду в зону 38, так что надо быть очень внимательными. Если же рынок все-таки оздоровится и будет незначительное движение вниз, то я думаю, что промежуточный хай на биткоине отправит и дэш вслед за ним. Ну, на этом наверное все. Всем хорошей предстоящей недели. Обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Поставьте лайки, поддержите канал обязательно комментариями. Ну, а с вами был Гоша, канал IndexRate и до новых встреч!